Здесь лапы уели дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Тру пусть дождем обадают сирени, все равно я отсюда тебя соберу во дворец, где играют, свирели. твой мир колдунами на тысячи лет. От меня и от света И думаешь ты, что прекраснее нет Чем лес, заколдованный это. Пусть на листьях не будет росы Поутру пусть луна в ссоре. Все равно я отсюда тебя соберу светлый терем с балконом на море В какой день недели, в котором часу Ты выйдешь ко мне осторожно Нужно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе зря ли я столько сил разбазарил. Соглашай.